И сэр, у нас получилось. Камал исчез. Он исчез, да, но слишком поздно, дорогая. Я не могу доставить тебя домой. Мы снижаемся. Где? Я всегда буду заботиться о тебе, моя дорогая. Какого хера? Доброго времени суток, мои дорогие друзья. Меня зовут Дэн, Games, Мы продолжаем с вами играть во Френбоу. Наша маленькая принцесса Френбоу. Дом. Наверное, нифига там не дом. Сейчас нас заманят кому-нибудь опять. Ну, два, пока мы Ну, конечно же. Ох, нет, не нужно было трогать таблетки. Плохая Френд, Плохая приплохая теперь голод делать, котик. Мы в ловушке навеки вечные. У меня есть нож. Я не могу на это не заскринить. Да это так прикольно? Вставай, самурай. О, наш друг. Фрэнд, ты уже здесь. что ж я не ожидал тебя раньше 2.35. И как я вижу, ты больше не в западне. Интересно. Так или иначе, позволь представиться. Я итворд твой верный друг. Итворд, я вас знаю. Вы кажетесь мне знакомым. Итворд! Да, я создание ночи. Мы играли вместе. Я помог вернуть себе мистера Полночь обратно, помнишь? Правда, по-моему, мне сама удалось найти своего котика. Эй, это вы свели сестер с ума? Нет, я не восводил их с ума. Они считали, что это был я. Понимаешь, все потому, что они никогда не заглядывали в себя. Что вы подразумеваете, они никогда не заглядывали в себя. Они обвинили меня и не признали тот факт, что родители их никогда не любили. Но давай не будем говорить о сестрах, хорошо? Разве ты не узнаешь меня, дорогая Френ? Длинный человек в цилиндре. Я всегда приходил по ночам и рассказывал тебе истории, когда ты была маленькой. Я пришел к тебе, когда ты меня придумала. Но я невоображаемый, понимаешь? Я часть твоей реальности. Я вас придумала? Вы выглядите очень знакомо, не могу этого отрицать. Я существую, потому что ты существуешь. Правда в том, что... Ты смогла меня придумать, потому что я уже существовал. Впрочем, у нас нет времени говорить об этом прямо сейчас. Собственно, я здесь, чтобы отвезти тебя домой. Следуй за мной. Отвезти домой? Я не могу этого допустить, я вас не знаю. Я не причиню тебе вреда. Я не создан из тьмы. Я твой друг. Ладно, вы кажетесь хорошим, я пойду с вами. Но я все еще вам не доверяю. Ну и отлично. Идем, я хочу тебе кое-что показать. Ого! А он довольно милый. Узри, летательный аппарат Итварда. Что думаешь? Прикольно. Мне нравится. На нем много кнопок, которые можно нажать. Да, я повезу тебя домой на этой великолепной машине. Мы полетим, как только я поправлю детали. К тому же еще нет 235. Замечательно. Но что насчет 235, сэр? Я не понимаю. В этот момент времени... А, в этот момент время замедляется, что позволит нам уйти в ультрареальность. Внутри ультрареальности мы можем путешествовать туда, куда захотим. Прямо сейчас мы находимся в бесконечных пределах второй реальности. А ты являешься частью третьей реальности, понимаешь? Да, я понимаю, звучит безумно. Но, сэр, мне нужно просто ждать, пока вы закончите чинить машину? Ждать? Конечно, нет. Ты можешь достать воду и огонь ягоды. Хорошо? Хорошо. Наверное, лучше сделать что-то, чем ничего. Отлично. Вот мое удивительное ведро ручной работы. Я сам его сделал. Ага, и огонь ягоды. Ты поймешь по огню, какие ягоды нужно взять. Хорошо, но сэр, могу я спросить, зачем вам ягоды и вода? Ягода является невероятно хорошим топливом. и хватает на очень много часов. А вода нужна, чтобы избавиться от грязи... От камалов. Камалы, понятно. Только бы они не крутились вокруг летающего аппарата. Никогда не угадаешь, но мы знаем, что они не любят воду. Так? Ох, дорогая, чуть не забыл твои таблетки. Они тебе нужны. Некоторые вещи все еще невидимы для твоих глаз. Понимаешь? Вот, держи. Невидимый для моих глаз? Хм, понимаешь что ж, спасибо. Я пыталась поймать таблетки, но западня поймала меня раньше. Ах да, насчет этого, извини, мне нужно было кое-как привлечь твое внимание. Ничего, сэр, я выбрал с мгновение ока. В любом случае, я пойду за водой и огонь ягодами. Сейчас вернусь. Отлично, и я подготовлю машину. Чудесно. Хватит облизывать мое лицо. Вы Камалы, не так ли? Думаю, да. Ух ты, так много волос и такие блестящие. А если мы их отрежем? Попробовать что-то хорошо, но сейчас от этого нет никакой пользы. Бедняга. Убирайся, убирайся, ты вторглась на мою территорию. Ад. Что? Простите, я думала, что вы мертвы. Как ты могла такое подумать, у тебя нет никаких манер, юная леди? Мне очень жаль, но вы вроде весь гнилой и окровавленный. Я гнилой и окровавленный? По-моему, ты все неправильно поняла. Неправильно поняла, мистер лось? Мистер лось? я не лось, я смертоносный червь Смертоносный червь? Нет, не смертоносный червь, я смерто-червь. Я не хожу и не убиваю существ. Я лишь придаю земле то, что существа забрали, чем они больше не нуждаются. Но я вижу только говорящего лося, где вы? А, здесь внизу существо, ты меня видишь? Я Френ, какой крошечный. Привет Френ, могу я спросить почему ты дотронулся до лося? Обычно только падальщики трогают мертвых животных, ты падальщик? Конечно нет, я хотела взобраться на него и достать огонь ягоды. Понятно, думаю это возможно, этот лось все еще крепкий и твердый, но огонь ягоды говорят, ты можешь обжечься. Да, я вижу огонь, но мне нужно как-то их взять. Удачи тебе, взбирайся, я продолжу работать. Спасибо, сэр. Да, лося как лестницу использовать. А, ну я предлагаю, может, отрезать их? Могла бы, но они в огне, я не хочу обжечься. Это сработало, если в ведре была вода. Ну, тогда мы пока спускаемся. Пойдем назад. Привет, вы те сияющие насекомые, что застревают в деревьях? Да, мы обычно застреваем, откуда ты знаешь, ты не одна из нас. Я встречала таких, как вы, я помогла им освободиться. Как милость твоей стороны, любопытство приводит к непредвиденным ситуациям. Вы застряли? Вовсе нет, мы просто хотим сделать наши волосы самыми длинными. Ого, звучит потрясающе, удачи, мне пора идти. пока. А, это вода вроде как Лучше я вот этой воды наберу Я не могу дотянуться до воды отсюда Там мост Подожди Интересно, для чего полон раздал мне ее? Секретный код А как ее открыть? А если я хочу сейчас с ней повзаимодействовать? Не, нифига. Ну, сейчас никак нельзя ее потрогать. А тут что-то было. Вот, прознаки, видите? Алфавит. Пойдем обратно. Механическая птица восхитительна. Ты уже нашла воду. Они нужны нам, чтобы вернуться домой. Да я-то нашел! Много волос и блестящие. Но как раз таки эти волосы можно было бы отрезать. И они бы мне пригодились. А если вот так? Угу. Вода слишком низкая Надо подумать что делать огонь ягода, а вода там. Не, не работает. Это нельзя сделать. Я очень надеюсь, что летающая машина стоит нас домой, я тоже, но если нас сломается во время полета, мы можем пострадать. Ты прав, котик, это пугает. Давай сохранять спокойствие, мы не можем загадывать. Ну, он вроде неплохой. я не знаю, что нам делать. Вкусные ягоды. А почему мы не можем ягоды срезать? Наверное, нужно что-то в этом мире сделать. Какая прелесть. Даже не буду пытаться. Интересно, эти ягоды съедобны? А это же и есть эти ягоды. Огненные, которые. Интересно, сколько времени понадобилось дереву, чтобы вырасти. Блин, я тогда не понимаю, что делать. От слова совсем. Столько загадок и все без подсказок. Ладно, разберемся. Короче, я нашел. Я привязал ведро к ее волосам. Необходимо использовать ваши волосы как веревку. Прошу, помогите. Хорошо, мы поможем тебе. Крепко привяжи ведро. Спасибо, вы очень добры. Наполните все ведро, пожалуйста. Теперь ведро полно воды. Спасибо, сияющий насекомые, мне пора. Дом там, где мы хотим находиться? Но разве дом находится где-то? Не понимаю. Это был риторический вопрос. Риторический вопрос, на который не нужен ответ. Я имела в виду, что это и есть твой дом. Пригласи себя внутрь, там ты найдешь много дверей, чтобы открыть... Звучит загадочно и красиво. Я попробую как-нибудь в другой раз. Кстати, очень хорошая идея. Так, у меня есть видос с водой. Сейчас мы можем забраться и полить ягоды. Это я. Забраться. Вперед. Поливаем ягоды. Да, нож. так все ягоды у меня есть правильно ягоды есть отлично сейчас мы на них воду используем Ага, ведро с водой не работает таким образом понятно ты уже нашла воду и огонь ягоды так я нашел Сэр, я принесла огонь ягоды, но они больше не горят. Великолепно. Этого будет достаточно. Большое тебе спасибо, моя дорогая. И вода. Сэр Ритворд, вот полное ведро воды. Мне помогли сияющие насекомые. Ты имеешь в виду лицефернов? Да, они милые, но только в этой реальности. Они опасны. Если ты столкнешься с ними в пятой реальности, они могут тебя сжечь. О, сжечь меня. Я ведь еще не была в пятой реальности. Не рекомендую. То, что имеет смысл, там может пагнумно тебе сказаться. Ох, я забыл поблагодарить тебя за воду Спасибо, Фрэн Ах, Фрэн, сейчас 2.34 Путешествие начинается Пойдем внутрь машины Как он туда залез? Мы же кота не за. Ох, хорошо мы кота не забыли <свеч> <свеч> Ну это сейчас прям какое-то космическое путешествие Приключение, неплохо Час два у нас есть прекрасная возможность достичь цели в хороших условиях. Скоро мы отправимся в третью реальность. Ты рада, Френ? Понять. Я бы порадовалась, если бы лучше поняли мало реальности. Скоро ты поймешь, ответы не так легко распознать. Хм, как по мне звучит странно, сэр. Время течет так, как должно, чтобы ты была жива. Если бы все произошло сейчас, ты бы, наверное, взорвалась. Вы хотите сказать, что ответы, которые еще придут ко мне, когда захотят? Не совсем. Знаешь, что я сказал бы? В течение времени ты должна испытывать и исследовать, чтобы понять. Это значит, что ответы придут, когда ты их найдешь. А не тогда, когда другие расскажут, где их найти. Ах, я понимаю. Что ж, теперь я рада, вы пробудили по-моему, мне любопытство. Это лучше, что ты можешь сделать. Будь любопытный и всегда. И будешь всегда удивляться. А сейчас, Френ, нужно заняться делом. Разговоры не доставят тебя домой. Каким делом, сэр? Машина нуждается в ремонте, я думаю, что ты отлично справишься. Вот огонь, ягоды и вода, что ты собрала. Спасибо. Они понадобятся для починки водяного насоса и за топлива. Всю необходимую информацию ты найдешь в том помещении слева. Но ты вольна ходить в любое помещение, какое захочешь. Я буду очень занят починкой автопилота. Если у тебя возникнут вопросы, я буду здесь. Скоро увидимся, сэр. Я займусь этим. Скоро увидимся. Я так понимаю, что ягоды нужно вот сюда. А, нет. Молоток. Изолента. Ой, ну безоленты. Деревянная нога, книга. Какой-то музыкальный инструмент. Алло, говорит Фрэн. Мне нужно это на кнопку. Опа, шикарно. А -а -а. Мистер Полный. На это беспорядок. В то же время много знает о механических штуках. Волчок. Так, провода. Розовый шланг. Ага. Синий шланг. Ага. А, видимо, вот здесь их и нужно будет подключать. А вон синий, смотри Ага, подожди 9 GM, а N116 нету, а нет есть N116, PL33, 2 PF, AMF нету, R15, A18. А, подожди, их надо вот по этим раскидать. Давай тогда так. Первое. 9 GM. Не, не сюда. Да почему? Подожди. А в другие я почему не могу наливать? Может я... Она же была зеленого цвета ну давай так 9gm ладно потом идет n166 потом идет pl 33 потом идет r15 и время говорит, что это сюда не подходит, но вот так же, что же нужно что-то сделать? Хм... А как это включить? Химическая связь Огонь ягоды Ага, этот туда, этот туда. Из R15 розовый шланг в 2ПФ. Так, стоп, то, что горит, это будет N166, правильно? Вот это, вот так. Uh, розовый налево. Этот направо. Вот так. Все хорошо. Смотри. Оранжевый шланг идет... Оранжевый шланг идет в R15. Желтый, точнее. Значит, вот здесь будет R15. Ага. Из R15... Идет голубой шланг. В 2... Подожди. Ага. Розовый идет... В 2 ПФ. Вот. Розовый шланг на месте. А голубой... А, голубой будет из этой Вот так Так Теперь В розовый идет 2ПФ Угу Дальше А18 АФМ а, АФМ это прозрачная жидкость Вот она Значит вот тут будет А18 А В розовой 2ПФ Там А18 Тогда получается То что на выходе Будет, должно... А, надо еще шланг Он должен идти вон в ту банку Вот сюда Как включить? А, ну конечно же, спички ой нет стоп кто это нагрел n166 ну что-то мне вот этот шланг не нравится вот это не, он не должен так стоять что за лента так ну я тут что-то вроде как сделал и огонь включил Ягоды, может, нужны. Ага, вот так. Ага. Я вроде правильно все сделал. Розовый шланг как-то неправильно идет Или он коротенький Ну вот эти точно правильно А18, 2ПФ, Р15 А18, 2ПФ, 15 А18, 2ПФ, Р15 а18 2 АПФ Р15 Н166 АПЛ 35 куда? Угу Ладно Ага, шланг поврежден У меня есть изолента Вода, да, оттуда нужна? Угу. Если свет красный, значит это не работает. А, там горелка. Подожди-ка. не идет газ так ну баб я правильно наполнил а как мне подожди а почему газ не идет Наверное, где-то что-то не взял Воду, воду же я вроде правильно открыл а как мне узнать идет газ или нет ладно инструкция Вентиль вниз. Там в розетку. Эту провращать. Там вода есть. А в розетку у меня подключено она? Ну, вроде так. Все работает. А вот это не работает. Почему? Огонь достаточно велик, это хорошо. Ну вот это не работает. Сделал правильно. Ладно, думаю. Конечно же, нужно было в альтернативную реальность. Раз шланг. Он еще не шланг. Отлично. Это кто? Секунды, минуты, часы, дни. Тик-так, тик-так. Это тип я. Только у меня вместо рук глаза. Очень много глаз. Эта реальность очень криповая Я не хочу здесь сильно задерживаться Но здесь, наверное, все, да? Так, погнали Смотрим еще раз Вот у нас появился зеленый шланг Из двух Зеленый шланг идет вот в эту банку Пойдем Зеленый шланг идет сюда Дальше остается голубенький И голубенький, по-моему, идет вот так Все. Френ, я наконец смог починить автопилот, тебе нужна помощь. Думаю, у меня тоже все получилось, я сделала все, что вы меня просили. Вот такая вот я. Очень хорошо, френд похоже все работает прекрасно. Да, все выглядит просто великолепно. Что нам теперь делать, сэр? Я хотел знать боишься ли ты кроликов? В одной из комнат есть маленький кролик, и я... Я сильно его боюсь, ты поможешь мне избавиться от него? Кроликов, думаю, зависит от кролика, сэр. Учитывая все, что я видела, я не могу представить лишь один вид кролика. Это шоколадный кролик или рогатый с глазами убийцы? Тебе нужно увидеть самой, у этого розовый нос и синие ботинки. Он там просто сидит, не моргает, не шевелится и постоянно пялится на тебя. Звучит не страшно? Очень страшно, сэр. Покажите мне его, иначе я никогда не узнаю. Ты очень храбрая, дорогая. Следуй за мной. Пошли. Только кроликов мне не хватало. Ой, тут так много помещений. Лестница ведет к двери. Игрушки всякие, чайники. А полночь нормально устроился. Вон, видишь, он просто сидит там. Разве это не странное поведение? Э, как по мне, это просто игрушка, сэр. Она не будет двигаться. Не была бы наладить с ним контакт. Я не осмелюсь его трогать. Хорошо, сэр, я возьму кролика, я покажу. Показу. Показу, Покажу вам, что здесь нечего бояться. Видите, сэр, это просто пушистый кролик. Ах, ты провал, здесь нечего бояться. Почему ты испугалы, твердо? Морковка. Так. Почему-то я просто знаю, что нужно брать. Один ена. Так, у меня есть ключ Ага Так, сюда нужна батарейка Можно морковку сюда использовать? Нельзя Так Ага Ага Не поворачивается О, батареечка Так, батарейку сюда Заряд пошел Ага, теперь я поднимусь выше Мама и папа? Нахуй таблетки? А в какую сторону чайник повернуть надо? Я видела подобное в кино. Заперто, заперто. Ага, нужно узнать шифр. Вы ли это? Твою мать. Бля, я весь дрожу. Символ воды А куда воды налить? А, может ведро надо с водой поставить? Во Теперь у меня есть ведро с водой я себе На морковку Механический кролик совсем не милый Да еще бы Еще морковку если я ему дам морковку? Там было один Там четыре Восемь. Восемь вправо. Ага. Восемь влево. Девять влево. Шесть вправо. Один, два, три, четыре, пять. Значит, первое. Записываем. Давайте я это сделаю быстренько, чтобы не тратить. Открыл, и все получилось. Что-то нихера не поменялось. Сюрприз, френд, с днем рождения. Вечеринка в честь дня рождения. Я думал, вы хотите убить мистера полночь. Мы соврали, чтобы отвлечь тебя. Мне очень жаль, что нам пришлось тебя обмануть, мой друг. Вы хотели сделать тебе сюрприз, дорогая френд. Присядь, поешь торт. Это что, графские развалины? Торт сделан из твоих любимых ингредиентов. Мистер Полночь мне о них рассказал. И у нас еще кое-что особенное для тебя. От всей команды нашего корабля. Это значит, от всех нас существ рожденных естественно или вручную. Держи. Надеюсь, ты найдешь его познавательным. Что это за носок? Вот это да, мне нравится упаковка. Могу я открыть его, пожалуйста? Да, вперед, открой его. Изучить. Плюшевый Полночь. Игрушечный код, большое спасибо, мне нравится, он очень красивый. Он может дать твоим глазам новое восприятие, знаешь, как ультрареальность. Именно это происходит, когда я принимаю таблетки, сэр, я вижу ультрареальность? Ну, зависит от обстоятельств, тебе нужны какие-либо пояснения? Нет, я видел достаточно. Я понимаю, Френ, но помню, существует ни одна истина. Время меняет все, ты понимаешь, о чем я? Я не уверен, сэр, думаю, возможно, у меня голова идет кругом. А, это от того, что корабль то поднимается, то опускается... Зайду свечи, дорогая, мы скоро достигнем цели. Вы имеете в виду, что мы вот-вот будем дома? Ты слышал это, Котик? Да, мы вот-вот прибудем. Правда? Как волнительно, хорошо. Нет, нет, нет, что? Пойдем, пойдем за ним. Должна помочь, мне снова нужно вести машину Камалу уничтожили автопилот Один остался в живых, от него нужно избавиться Найди его, быстрее Как мне это сделать, сэр? Вода, она очищает от грязи, поспеши и помни, он может скрываться от твоих глаз Не бойся, Френ Мы должны идти Камалу, надеюсь, что вода уничтожит его Пойдем А мы воды набрали уже Блять, сестрички эти сидят Вверху мы были. Вот это мразь. Хрен боржовый. Не убегай, куда ты идешь. Он сбежал, да? А воды-то больше нету? А вода есть? Давай, гаси его. Гаси его, чтобы он провалил отсюда. Это что, босс-файт был? Отлично. Минус Камал. Так, нам не сюда, нам туда. и сэр, у нас получилось, Камал исчез. Он исчез, да, но слишком поздно, поздорогая. Я не могу доставить тебя домой. Мы снижаемся. Где? Я всегда буду заботиться о тебе, моя дорогая Какого хера? И корабль падал, пока не разбился, все было уничтожено Конец Но это очень грустный конец, Эдвард. Расскажи мне другую историю. Пор... Пожалуйста. Хорошо, это история обо мне и Фрэнбол. О том, как она обещала никогда не забывать про меня и про Мадлию. Я обещаю, Эдвард, я никогда тебя не забуду. Хорошо, а теперь пора спать. Это что, все сон был, и сказка? Жди меня в своих снах, друг мой. Предписание доктора. Нифига, это был не сон. Глава 4, часть 2. Где-то мы очнулись